всем привет ребят! сегодня будем настраивать пятнашку на восьмиклапанном ну, моторе вал здесь стоит акбшный под заказ делалось фаза что-то 280 по-моему или что-то он говорил ну женек там говорил и подъем 11.2 рисак формаж выхлоп 421 ну длинный как бы нормальный все остальное как бы здесь по стоку 16 мотор раньше стоял январь 7 сейчас 5 стоит но с переходником на, ну то есть с 7 на 5 сейчас покажу это вот у нас тут. такой вот переходничок тут оксидочкой залито все дело и, соответственно, ну, на 5 январь. Ну и коммутатор под божью искру на ну, импортный, двухканальный. А-ля Bosch, там аналоги его там дофига всяких. Причем он недорогой и в принципе схема надежная. Здесь ничего не надо перепаивать в самом коммутаторе. Просто вставить два входа, два выхода и все. Никаких проблем не возникает. И уже проверенное временем по крайней мере я еще не видел ни одного вылетевшего коммутатора все коммутаторы живут ну и купить его можно практически везде От иномарок, на много иномарок всяких ставился и вариантов очень много всякие китайские не китайские и Bosch оригинальные и, ну, полно в общем в принципе доступно все разъем у него ровно такой же как и на коммутаторах Astro только один То есть. Это же разъем можно использовать под этот коммутатор ну сейчас мы прикрутили лямду, ну датчик кислорода заехали вот в автосервис э, к друзьям они нам предоставили этот подъемник чтобы ну не париться там на земле и прикрутили настроили холостой ход все как бы нормально так что сейчас пойдем кататься вот ребят катаемся уже очень давно я даже не знаю сколько мы уже по времени с тобой то наверное, и более, блин, потому что сейчас у нас уже ну, пол пятого, да, практически. А начали мы, ну, я думаю, что пол первого, наверное, да, а -а -а. Так, приблизительно. Ну, выкатываем, все в принципе нормально. Покатались а -а, по каду, вот и сейчас едем по каду, по городу еще прокатились, чтобы те режимы городские были. Ну и опять выехали на карту уже. И шпарим здесь прям как бешеные. А такие средние режимы откатывали. В принципе, все выкатывается нормально. Единственное, что замечено... Э, ну, полка момента хорошая, посмотрел э, по логам. Э, но не хватает коробки. То есть тут стандартная полностью коробка. Я думаю, что здесь 3,9 ряд, скорее всего, стоит. Было бы 4,1, э, было бы лучше. Получается так, что... Мы не можем выкрутить нормально по оборотам, чтобы в моменте быть. И пятую не, ну, не раскрутить. Она там убирается в 4000 оборотов, по-моему, где-то так. А момент у нас максимальный, по-моему, наступает там где-то в 5-6 6000 Ну, не хватает просто, грубо говоря, тяги. Коробка бы как бы было бы раскручивать подальше, и у нас диапазон э, рабочих оборотов сместился бы э, более высоким, и было бы как бы более кайфово все-таки. Тут либо 4.1, э, а то, наверное, и 4.3 была бы пара прямо самое то, так как на гранток спорт стоит. Но здесь, не забывайте, что здесь 8-клапанный мотор, все-таки он не супер оборотистый, но по показаниям вроде неплохо. Э, с таким рисаком формашем я еще не катал, но я думаю, что ничего хорошего в нем нет, как и во всех рисаках там, от восьмиклапанников там ничего хорошего никто не делает. Шестнари как бы они есть, а на восьмиклопы очень мало. Если и есть, то что-то такое. Ровно так же, как и на классику. Вообще ничего хорошего там нет. Ну, сейчас выкатаем. Посмотрим. В принципе, все стабильно, проблем не возникало. В самом, я имею в виду, при откатке ничего не отваливалось. Ничего такого не происходило. Сейчас опять приедем в сервис. Nee, Откручивать датчик кислорода. И там я еще поснимаю. Ну, в принципе, там посмотрим, что и как под капотом. Ну, и потом, соответственно, после видео кину кинул логи все эти, чтобы могли посмотреть наполнение и все остальное. Так что, следующий у нас будет в сервисе. Вот, ребят, закончили все. Открутили. Все подсоединили родной блок управления. Ну, то есть все как бы нормально. Единственное, у нас тут что-то как на коробке масло. На это может быть сапуна она кидала. Но, хотя не факт. Плюс сейчас... Хотели с подъемника четырехстоечного съехать, у нас стартер не алё. То есть там тяговая как-то и щелкает, но ничего не происходит, не крутится, в общем. Походу придется ее заводить, запускать точнее, с толкача. Так что, в общем, все закончили. Не забываем ходить под видео, там ссылочки Drive, контакт, Соответственно, колокол жмем, подписываемся. Ну и ждем очередных видосов. Всем пока.